Что-то в теме, знаю, чем горел и во что верил Знаю, почему ты был в отделе Знаешь, я не меньше твоего хотел бы Видеть, как, эй, okay. видеть, как Дорогу светят два раскласса Шесть и три летит по трассе на зеленый Общий красный левый номер Новый паспорт дальним светит Два раскласса шесть и три летит По трассе на зеленый Общий красный левый номер Тут, братик, делал все, чтобы ты становился белым От разборок и прицелов, по до вызовов отдела Но звонки не доходят, если у тебя проблема Что-то оставляет твоей памяти пропела и Чтоб твое кино вдруг стало черным-белым Мама, просит Бог, чтоб ты остался целым Но каждый сбивает, да есть свои тормоза район